Всем привет! В этом видео я расскажу, как узнать IP и MAC адреса вашего компьютера, смартфона или планшета в Windows или macOS, в Android или iOS. После выхода на нашем канале серии видео о настройках роутеров, мы стали получать вопросы о том, как узнать IP и MAC адрес компьютера, смартфона, планшета или другого устройства. В этом видео я постараюсь описать наиболее простые и удобные способы.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 Цели, для которых пользователю необходимо узнать IP и MAC адрес устройства, могут быть разными. Но в основном такой вопрос возникает при необходимости привязки устройства к интернет-провайдеру. Ведь каждое подключенное к сети устройства ноутбуки, планшеты, настольные компьютеры, смартфоны и так далее) имеют свой IP-адрес в сети и универсальный MAC адрес. Итак, начнем с компьютеров на Windows. IP и MAC адрес компьютера с установленной на нем любой версией Windows можно узнать с помощью командной строки. Для этого запустите командную строку любым удобным способом и введите в ней команду ipconfig all. В результате откроются все данные по доступным на ПК сетевым адаптерам, проводным или беспроводным. В строчке «Физический адрес» указан MAC-адрес сетевого адаптера компьютера, а IPv4-адрес – это текущий IP-адрес вашего ПК в сети. Имейте в виду, если в вашем компьютере несколько сетевых адаптеров, например одновременной проводной и Wi-Fi, то информация отобразится по обоим. И у них будут разные IP и MAC-адреса. Вам нужен тот, который фактически используется. Если у вас Windows 10, то IP и MAC-адрес вашего ПК можно посмотреть в свойствах сетевого подключения. Для этого кликните на значке параметры сети и интернет в панели задач. Здесь кликните по значку сетевого проводного подключения или по ссылке «Свойства беспроводного». Внизу странички сетевого профиля в разделе «Свойства» отобразятся данные по сетевому адаптеру. В строчке «Физический адрес» указан MAC-адрес сетевого адаптера компьютера. IPv4-адрес – это текущий IP-адрес вашего ПК в сети. Для всех версий Windows, включая Windows 7 или более старые версии, подойдет следующий способ. Перейдите в панель управления, Центр управления сетями и общим доступом, Изменение параметров адаптера. Кликните правой кнопкой мыши на используемом сетевом адаптере, проводном или беспроводном, и выберите Состояние, Сведения. В строчке «Физический адрес» указан MAC-адрес сетевого адаптера компьютера. Адрес IPv4 – это текущий IP-адрес вашего ПК в сети. Если у вас компьютер с macOS, то на нем также можно посмотреть IP и MAC-адреса. Для этого откройте Finder, программы, утилиты и запустите терминал. В терминале введите команду ifconfig, в поле ether указан MAC-адрес сетевого адаптера компьютера, а inet это IP-адрес вашего ПК в сети. И второй способ – перейдите в системные настройки, сеть, выберите нужные подключения, если их несколько, дополнительно. Адрес IPv4 – это текущий IP-адрес вашего ПК в сети, а MAC-адрес указан во вкладке «Аппаратура». Все очень просто. Перейдем к смартфонам и планшетам. Чтобы узнать IP и MAC-адрес Android смартфона или планшета, перейдите в настройки. О телефоне Статус. MAC адрес устройства указан в пункте MAC адрес, а IP-адрес в пункте IP адрес. Также в Android IP и MAC адреса устройства можно посмотреть в свойствах Wi-Fi сети. Перейдите в настройки Bellan и кликните значок свойств или информацию по сети о а сети. Здесь собрана полная информация по подключению, включая IP и MAC адреса. Но имейте в виду, что меню свойства Wi-Fi сети будет доступно только если устройство уже подключено к ней. На разных версиях Android название пункта в меню может немного отличаться. IP и MAC адреса в iOS. Чтобы узнать IP адрес, перейдите в «Настройки», «Wi-Fi». Нажмите кнопку «Информация» возле сети, к которой подключено устройство. IP адрес указан в поле «Адрес IP». Чтобы узнать MAC адрес, перейдите в «Настройки», Основные. Об этом устройстве. MAC-адрес указан в поле «Адрес Wi-Fi». О том, как узнать MAC-адрес роутера, у нас уже есть отдельные видео о его базовых настройках. Поэтому не буду углубляться в данную тему, ссылку оставлю в описании. И еще одно. Как узнать внешний IP-адрес компьютера. Определить внешний IP-адрес компьютера еще проще, чем внутренний. Для этого нужно зайти на один из специализированных сервисов, например, 2IP. Перейдя на сайт вы увидите свой внешний IP-адрес, информацию о провайдере и другие данные. Надеюсь, это видео будет вам полезным. Если будут возникать вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Ставьте под видео лайк и подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео.